Всем привет, ребят! Я вот, видите, хомяк на крипторынке, а вы нет? Ребят, давайте признаемся честно, руку на сердце, все мы здесь на рынке хомяки. Всех нас нормально броет. сейчас это как раз происходит, поймали за последние сутки черного лебедя. И давайте разбираться, что же такое случилось да кто в этом виноват и что ждать дальше от этого рынка также покажу что я буду предпринимать и по стратегии дальше как набирать инвестиционный портфель и разберем стратегию как меньше терять на этом криптовалютном рынке когда он в фазе такой медвежий плохой да я неоднократно это повторял говорил но может там новые зрители на видео посмотрите может это будет вам интересно поэтому присаживаемся погнали Сразу давайте взглянем на рынок. Мы дошли, выросли, да, как в предыдущем видео я говорил, что начало ноября, как минимум до выборов, она у нас будет позитивная. И мы действительно выросли, альты постреляли там до 20-30, кто 40% делал плюс, биткоин вырос там 10%. И вот с 21 тысячи там 500 мы развернулись и вот вчера вообще хляпнули вот так вниз сейчас торгуемся на отметке 17 600 долларов, обновили лои этого года и что же делать дальше, кто виноват? А виноват вот то. Если мы посмотрим на фондовые рынки, произошла полная раскорреляция да, между ними. То биткоин в один в один ходил за S&P 500 и тут S&P 500 все нормально, фонда ждет выборы, вроде там их любимые республиканцы там побеждает, да, пошли какие-то заминки, что-то там с голосованием, что-то там с бюллетнями, короче, ну всякая хрень, как бывает на выборах, даже в Америке, все это хрень полная, политика, это дерьмо, абсолютно ужасное, туда лучше не лезть, никто, естественно, не хочет власть отдавать, поэтому вот такая хрень, но индекс S&P, он вообще падением не отреагировал. Но BTC свалился и весь рынок, биткоин потерял в моменте 10%, множество альткоинов 20%, 30%, 40% процентов падали до этого момента. И дело в том, что не исключено, что в дальнейшем это падение может продолжиться. А виноваты их кто? Сэн Бенконфрид, основатель FTX биржи и тоже же основатель фонда Alameda Research. Это крупнейший игрок на рынке, который, которого, видно, настигла карма, который немало проектов потопил. Брали там, я не знаю, незаемные средства или брали средства вкладчиков, которые были на бирже, инвестировали в другие проекты. Это все сейчас абсолютно неважно, Факт в том, что они обанкротились, с выводом проблемы, FTX токен укатался там на минус 90 процентов но за день до этого они утверждали, что у них все хорошо, они выплаты все сделают, они себя чувствуют классно основатель Binance Coin заявил, что продаст их токены, они говорят что по 22 доллара мы все выкупим ну все это улетело в дно там до 2 долларов и тут уже кидает спасательный круг основатель Binance Coin, EZ, что мы тут поддержим, выкупим, поможем Сэм Бенкенфрид удаляет твиттер о том, что день назад он винил в этом СИЗИ, теперь уже они друзья, он помогает СИЗИ за криптоиндустрию. И что здесь я вижу? Я вижу здесь полностью поглощение. И, мягко говоря, нагнули Кучерявого, основателя Alameda FTX, и СИЗИ полностью его проглотил. Но здесь еще в чем подвох? Купит или не купит, это еще не решенный вопрос. Плюс за этим сейчас пристально начал следить регулятор. Позволит ли это сделать или нет. И плюс давайте представим теперь ситуацию такую. У Аламеды там около 270 или может больше куча токенов на руках. Они в ранней стадии заносили. Те токены, которые сейчас уже на рынке, у них за копейки. Вот возьмем Солана, она там теряет за сутки больше там 40%, может уже все 50%. Там идут разлоки, а у них этой Саланы по 10 центов на руках. Конечно, они будут все лить, если они банкротятся. И по 20 долларов. И это все очень печально будет сказываться на, на рынке. И особенно на тех монетах, которые инвестировали Аламеда. Если они дальше будут продолжать топить, продавать в рынок, скидывать вот эти все монеты, то неизвестно, вернее известно, что они потеряют очень сильно в стоимости. Но неизвестно, останутся ли они живы после такой встряски, падения и смогут ли они подняться. То есть может быть реально много скамов впереди. И вся эта история на самом деле грязная. Мне очень не нравится, как поступил основатель Binance. Все это публично, все это э, понятно, может где-то и заслужил, это кучерявый, но страдают же обычные пользователи, как мы. Вот это все, что они зачудили, устроили там э, через Twitter. На вот этой новости, что Binance выкупает, сразу вот такой мы видим рост. BNB, вообще там что-то невероятное сделал сразу выросла с 320 на 400 потом вот падение в общем тупо вертят нас как хотят ну реально хомяков отнимает последние. я считаю это спланированная атака реальный вынос лонгистов которые были ну естественно залоем на фьючерсах мы вообще сходили там по моему на 16 800 по биткоину и что здесь происходит? Смотрите, я вот эту красную зону рисовал еще давно. Все вы знаете, я уже там добил портфель на вот этих значениях в районе 18-20 тысяч до 70%. Понятно, сейчас испытываю просадку. И как я говорил заранее, если биткоин сходит в район 16 тысяч, он еще не дошел, вот будет где-то 16-16 500, я еще 15% добавлю в инвестиционный портфель, буду откупать альту. И вот финальное снижение, это очень давно я рисовал, поэтому тут по стратегии, в принципе, я этот момент не исключал и спокойно к нему отношусь, что такое может произойти. И финальное, я думаю, 12400 ниже вряд ли уже дадут, там докуплю там, на последние 15% усредню и уже буду ждать код там, разворота рынка. Поход на 12-14, он реальный, если смотрите, здесь вот сейчас будут вытряхивать об обратно же лонгистов, видите. Мы доросли сейчас чуть лой опять не выбили. Но ну, обычно бывает 2-3 захода, мы еще обновляем лои. Вот например, если у нас лой 17 сейчас они заманили вчера лонгистов, вот здесь уже по 18-600-500 набрались плечами. Мы их сейчас, наверное, либо вынесли, либо сейчас вынесем. Может сходим опять ниже отметок 17 либо с этого момента может отрасти. Но я думаю еще 2-3 захода чуть ниже нам дадут. И вот потом уже можно там пробовать трейдинговую часть какую-то там попробовать лангануть. Если упадем где-то в 16, я уже буду добавлять 15% процентов инвестиционную часть. Плюс смотрите, если в течение там сегодняшнего дня, когда уже точно будет там по выборам в Америке, или завтрашнего дня, или пару дней. Если мы э, вот здесь там, обновляем логи или с текущих, не идем, не восстанавливаемся, хотя бы на 19, на 20. То тогда, скорее всего, э, у нас будет печальная штучка, где-то в районе 16, наверное, 17. Мы начнем опять какой-то боковик, э, будем копиться и это будет накопление, естественно, на поход еще ниже. И тогда уже можно точно увидеть и 12, и 14. Но если мы отскочим там в течение пару дней, то есть все возможности на восстановление, если позитив будет тоже и на фонде, там с выборами уже все устаканится, то я не исключаю позитив и возврат биткоина выше 20 тысяч, а может и вот туда где-то в район 25, 000, а может и всех 30. 000. Например, сразу хочу сказать, как бы там ни было плохо вообще с рынком и с биткоином, по моему мнению, он в любом случае вернется вот сюда в район 30-33 здесь очень огромная ликвидность даже если мы не пойдем на лаи даже если рынку будет хреново я более чем уверен сюда он придет вопрос когда ну естественно он остается открытый скорее всего тогда когда в мире более-менее уже настанет хоть какое-то понимание, что все идет в лучшую сторону, а не в худшую. Ну там и ставки начнут снижать. Но я думаю, с 2023 года уже точно какое-то улучшение должно быть. И давайте теперь разберемся. от Хомяки, вот да, там честно, давайте признаемся, мы все на рынке. Не надо обижаться на это слово, это все нормально. Просто есть там, вот для меня, там я придумал классификации, я даже в чат скидывал в телерам-канал, кстати, подписывайтесь, что хомяки вот для меня есть три вида. Это новичок, который пришел на рынке, естественно, он купил биткоин и все криптовалюты, когда это было на хаях, на самом верху по 60-65 тысяч. И здесь он сидит сейчас в огромных просадках, либо продал все в минус, ну и кричит, бегает по чатам, что рынок скам – это все херня. Либо такие э, новички, которые в просадках, они терпят и изучают там дальше рынок, что происходит, да, хотят разобраться, в чем они были неправы. А те, что кричат, что это скам и вся хрень, когда рынок развернется и будет уже за 30 тысяч, они начнут покупать опять там обратно на хаях. Ну, это никуда не денутся, потому что фома их будет съедать. И потом э, хомяки такие бывалые, да, к ним отношусь, наверное, уже я могу сказать, потому что... Я прошел вот эту фазу, когда еще в семнадцатом году росли. Я на хаяк захупился, упали, я продал на дне. Потом тоже говорил, что это все херня. Потом пошел рост. И вот здесь чуть-чуть на росте я там что-то заработал. Ну где-то на фьючерсах потерял. То есть человек уже, который более-менее разбирается, как ходит рынок, изучил историю. Не эксперт в этом деле, но просто интересуется этой темой и пытается заработать здесь, да, плюс-минус там получается, но не всегда так, как хотелось, да, то есть набиваем еще руку, но уже в рынок в принципе верим, мы его не ругаем, мы понимаем, что рынок нам ничего не должен, мы просто здесь пытаемся заработать и понять, как он работает, даже ввиду своей там сильной манипулятивности и ввиду того, что есть вот такие э, люди, да, как главы тех же бирж, которые просто топят обычных людей и пользователей. Ну и третий вид хомяков, я их называю, это для меня это хомяки, которые обросли жирков. с жирком, да, это скорее всего те, кто как минимум проехался на прошлом цикле, они там на дне накапливались, заработали э, сумасшедшие иксы, там 20, 30, 50, может и 100, заработали сотни, может миллионы долларов, и им в принципе любая криптозима в принципе по барабану. Они, да, тоже хомяки, потому что они, как и мы с вами, они хотят еще больше увеличить свой капитал. В любом случае, я уверен, они тоже набирали большую позицию вот здесь, где-то в инвестиционный портфель. И даже они не знали, что вот такой черный лебедь прям завтра придет и вот так скинет всех. Я думаю, многих это шокировало. Хотя все знали, что такой поход будет. Но не знали, что будет такой болезненный. Прям вчера перед выбором, позитив, все нормально, фонда не валится. Но здесь вот именно... Два человека так повлияли на крипторынок, Alameda распродается и все хреново пока что. Поэтому наша задача вот э, стать вот такими хомяками, которые вот это дно, которое будет или впереди еще по стратегии, вот я же сказал 16, если будет 12, 14, если мы все это выкупим, выдержим и э, дождемся своих цен. Тогда может и мы обрастем тем самым жирком, которые помогут следующим там медвежим или неважно там каком рынке пережить вот эти криптозимы, заработать, да, проинвестировать, может где-то более что-то надежное, что-то оставить в крипте, ну в общем там уже каждый по-своему будет думать, что делать с теми деньгами, которые он заработает, если конечно получится здесь заработать. И самое главное, чтобы не терять деньги, я даже в чате вчера писал, что будет шатать, будет хрень полная происходить, не вот этот рост, там, ни падение, ни рост, я писал, что не буду лезть, пока вот не дождусь, не пойму, что здесь происходит. И вот здесь я вижу, что уже есть какие-то намеки на отскоки, может, как я уже говорю, еще там третий раз, кольном все-таки лой там выбьем. и отсюда уже можно пробовать лонговать там с какими-то короткими стопами, ну и добирать там инвестиционную часть. Но, к сожалению, вот хомяк-новичок, который пробует там поторговать, естественно, когда уже биткоин вырос там на 21 тысячу, он залазит, к сожалению, лангует. Когда он падает вот сюда на 20 тысяч, 19 500, ему страшно, плюс новости плохие, он не покупает. Но когда биткоин вот такой свечой, либо BNB на 400 дает на 2600 он опять залазит, потому что боится пропустить рост. И его опять опрокидывает, это жесть, полное, полное разочарование, не знает, что делать. Если у него хватает сил, то он увидит вот этот рост, но ну это точно уже отскок, обновили лой, он здесь еще набирает, и вот здесь, видите, палка опять его выбила, и стоп, и все разочарование, он продает минус, оно все стекает, могут еще третий раз дать, и вот эта ситуация дергания в трейдинге, она ни к чему хорошего не приведет, если вы будете покупать, когда только растет, а продавать когда падает то просто теряете на этом огромные деньги если вы хотите там торговать то вам нужно ну во первых это стараться делать на споте когда вы вот такая движуха потому что только там профессионалы могут с плечами очень быстро реагировать пробовать там ловить какие-то моменты да с определенными рисками а вы просто наоборот там внизу купили, немножко выросло, продали. То есть надо фиксировать прибыль постоянно. Это что касается трейдерства. По инвестиции вообще не дергаемся. Есть зоны, я их изначально объяснял и показывал. Я в этом накоплении взял, будет 16, в этом возьму. И последнее 12-14 если будет. И все. И дальше от меня уже ничего не зависит. Будет рост, будет разворот рынка, будет рынок жить. Надеюсь, получится заработать. Если нет, ну, мы, к сожалению, с вами не застрахованы. Сейчас вообще такое время в мире неспокойное, неизвестно, где ловить э, скам или ракету на голову или еще чего-то. В общем, сейчас э, намного больше. Например, страшнее там, проблем, которые могут возникнуть, чем те какие-то деньги, которые вы пытаетесь проинвестировать в криптовалютный рынок. Но я напоминаю, что это очень высокорискованный рынок, поэтому нельзя сюда инвестировать заемные, кредитные или, не дай бог, там, последние деньги, которые предназначены у вас для выживания. Кому данное видео было полезным, поддержите лайком, пишите комментарий, что вы думаете по этому поводу. Будет ли рынок дальше стекать или уже скоро будет разворот. Ну и можете этим видео поделиться знакомым, друзьям, может им тоже будет полезно. И не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А я вам как всегда желаю удачи, всем профита, всем пока.